Здравствуйте, меня зовут Роман Костров, я профессиональный горноложный тестер, испытываю горные лыжи здесь, в Австрии. И сегодня прямо с тестов я расскажу, чем отличаются две похожие лыжи одного класса. И сегодня на повестке дня фишер прогрессоров 18 и ланамфибио 14. Действительно похожие лыжи, и большинству лыжников... Катающихся в этом классе лыж Очень сложно выбрать И определиться, какую лыжу выбрать Фишер, прогрессор F18 или Илан Амфибия 14 Обе лыжи хорошие, если вы посмотрите в интернете Очень много позитивных отзывов Очень много людей, которым нравится и одна И нравится другая, но в чем же разница По большому-то счету При том, что по параметрам они действительно похожи У них примерно похожие геометрии Примерно похожий радиус поворота У Фишера F18, там тройной радиус С изменением на скез задники, но в среднем он получается тот же самый, как и у Иван Амфибио но чему же отдать предпочтение ну давайте разберемся, потому что все параметры параметрами а в катании лыжи ведут себя так как они ведутся себя в катании и собственно мы тестеры и вот и занимаемся вычислением их особенностей, специфики в катании в катании это совершенно разные лыжи и различия в них такие значит, Фишеров 18 опять-таки в сравнении в этой паре это более жесткая лыжа более быстрая лыжа Она хорошая, она ведет себя очень прекрасно, работает эффективно Но она быстровата У нее достаточно большой радиус поворота для новичков лыж Она хороша для прогрессирующих лыжников Но новичкам она может показаться более быстрой Она уже требовательна к управлению Надо быть точным на входе в повороте И очень точно разгружать на выходе Для того, чтобы сменить, перекантовать лыжу, сменить поворот В отличие от нее, Lan Amphibio намного мягче Намного лояльней и позволяет легко уходить в радиус, на самом деле, который намного меньше паспортного радиуса 14 метров. То есть на амфибию вы можете без особых усилий за счет очень мягкого носа, за счет э, технологии амфибио легко вкручивать лыжи в повороты и 12 метров, и меньше даже. Частями где-то на небольших скоростях можно и меньше. При этом не надо тратить на это больших усилий, лыжа при этом не будет терять стабильность, она не будет... Как-то каким-то образом путаться Терять управляемость вот. Лыжи будут подхватывать дугу и уходить в эту мягкую дугу Позволяя задникам Которые немножко жестче, чем носок Существенно, да, произвести Полный контроль скорости, там, управлять движения, Немножко его подклинить и за счет динамики выйти в другой поворот Обе лыжи хорошие Обе лыжи позволят прогрессировать Обе лыжи позволят расти В технике карвинга, в технике скользящего поворота Получать удовольствие от катания. Но надо понимать, если подвести черту и перейти к более короткому описанию, то прогресс это лыжи побыстрее, это лыжи пожестче, это лыжи для тех, кто любит скорость и любит немножко такую динамичное катание. Главно амфибио это более маневренная лыжа, с большим диапазоном радиуса поворотов, большим диапазоном ритмов катания. Очень комфортная, мягкая, эластичная для именно катания в удовольствие и очень разнообразного катания. Фишер Прогрессор любит жесткие трассы, ровные трассы. Элан Амфибио абсолютно непритязаем, и он может кататься и по разбитой мягкой весенней каше, и, в общем-то, не теряется и на ледяных каких-то участках на утреннем вельвете. Надеюсь, этот обзор был у вас полезен. Продолжу делать подобный анализ дальше. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на обновление сайта. С вами был Роман Костров. Специально для сети магазинов Кампы.